Ксенья, ты почему на май напал? М -м, провокатор там ходит, да? Давай, давай, на Татьяна, напади. Ой, пивун, как мне вас его снять? Морзик, знаменитость, знаменитость. Да. Да уж. Кстати, первый код, на котором я получила подписчиков канала и лайки, он очень всегда позитивный, <слад бесплатный> да, Мурзила, Мурзила, Мурзила, он любит, Không, <sharesriel> но знаете, когда я первый раз снимала, да, для Дзена, где я пишу, кстати, я скину ссылки, там я не снимаю, а там я просто рассказываю о своих котах. Я за ним гонялась целый день, чтобы он мне вот так вот какую-нибудь позу сотворил. Он мне сделал. Да, Мурзик. Ой, ой, ой. Вот, вот, вот. Любит сниматься.